Китай полагают, что столь бурная реакция была обусловлена высоким уровнем напряжения в отношениях между Россией и Западом. Последний постоянно провоцирует своего оппонента угрозами в его адрес, а также устаивает различные провокации военного характера. На этом фоне тестирование армии РФ стратегического вооружения стало хорошим сигналом для ЕС и Соединенных Штатов. Им указали, что нежелательно продолжать нагнетать ситуацию. Всем спасибо за просмотр.